Да, привет. А, на самом деле кликера не будет, чтобы переключать слайды, нет? Ладно, а, смотрите, я хотел немножко рассказать про себя, рассказать про какие-то ошибки, которые ну, совершают все люди, и а, поделиться а, такими какими-то лайфхаками, наверное. А, ну, если говорить про, что я сейчас делаю, это больше инжиниринг, есть какие-то, если у людей идеи, все равно они должны кем-то реализоваться. И зачастую это очень сложно. Кажется нереально, как-то иногда люди и ракеты в космос напускали. Вот у нас это вроде бы неплохо получается. Если говорить про какой-то опыт, я родился в Беларуси, городок Майки, 12 тысяч населения. Тоже, наверное, понимаете, там возможностей не особо много, но повезло, я переехал в Великобританию, там вырос, у меня а, гражданство Великобритании, получилось и а, университет там закончить, а, колледж. А, и бывает, а, вот наступает момент, нужно найти работу. А, у меня получилось так, что... Отец, он за станком работает, деревообрабатывающая фабрика, и говорит, "Ну все, давай, становись мужиком, он, тебе уже 14 лет, айда на фабрику. Я тогда понял, что это немножко не мое, и начал пробовать другими способами зарабатывать деньги. Все, что, что бы мы ни делали, это все равно продажи. И нужна мотивация, чтобы что-то успешно делать, нужна мотивация. У меня мотивация – это моя семья. Зачастую ловишь себя на мысли, что вот уже кого-то нету, кому-то уже не успеешь ты помочь. Я помню историю из жизни, мне лет 8, наверное, было. Бабушки пристройку делали. И моему дяде стало плохо, ну, помутнение у него было, и вызвали скорую. Скорая приехала и нагруппила сразу, да, вон алкаш какой-то, вон пускай там пролежится, проспится, а на самом деле он ничего не пил, ему объясняли и сказали, все, не, не дурите нам головы. И дядя вот умер в тот же день, у него сосуд лопнул в голове, и у меня это часто вспоминание возникает то, что я хочу помочь другим людям, хочу, чтобы люди дольше жили, качество жизни было лучше, и черпаю от своей семьи мотивацию, потому что каждый день проходит и нужно успеть всем помочь. Иногда задаемся вопросом, чем же таким заняться? Непонятно, там, хочется одно, одно нравится, другое нравится. У меня Мысли так складывались, так, нужно закрыть глаза а, и представить, то, что у тебя все есть. Я где-то это вычитал или высмотрел, а, не помню откуда, и первая мысль, которая тебе в голову приходит, но ну, ты представил то, что ты сидишь на стуле в комнате, и первая мысль, а, что бы ты пошел делать, чем заниматься. И это именно то, а, куда ты будешь готов тратить и энергию, и время. А, именно так я понял то, что мне а, интересен активный образ жизни, что я буду, пойду, буду разговаривать, буду, наверное, что-то продавать, а, и всегда есть страх, а, если Например, познакомиться с девушкой какой-то, ну, что, что может случиться, ты думаешь, а вот а, идет девушка симпатичная, надо бы что-то сказать, но если ты что-то скажешь, но она подумает, а, что у нее уже положение повыше, там посмотрит на тебя как-нибудь не так, и наилучший вариант это ну, просто пройти мимо и ничего не сделать, но это ты вообще этим ничего не добьешься. И так же самое в любом начинании, начинании что делаешь, а, нужно не бояться ошибаться, ошибок будет много всегда. Ошибки будут случаться, но чем больше ошибок сделаешь, тем быстрее получится какой-то результат. Чтобы стать успешным, достаточно одного раза. Какой это раз будет, мне неизвестно. Но вот, какой-то обязательно случится. Хочу представить вот диаграмму. Да, 60 лет. Мне 26, 26 лет. Вот уже, грубо говоря, половина жизни прошла. И это очень пугает. Это реально хочется каждый день потратить на что-то важное, что-то, что поменяет мир вокруг там, нас, вокруг просто твоих родственников хотя бы. Что нужно делать? Действие просто берете и делаете. Часто люди говорят: вот мы стараемся, пытаемся. Ну как я, я не понимаю слово пытаться. Вот есть ручка. Если я попрошу а, кого-нибудь взять эту ручку, ну как, как будет выглядеть это пытание? Там, пытаюсь, вот просто берешь ручку и все. Просто делаешь. Взял, сделал, все, есть дело, есть результат. А, хочу тоже интересную историю рассказать про то, как мы решили а, из Беларуси на в Великобритании продать картины. У меня друг есть детство хорошее, он художник, рисует очень хорошо. говорит, а почему продаются, вот есть аукционы, Сосбис, Кристис, там за миллионы фунтов продаются живопись. говорю, а почему? Почему? Ну, не знаем почему. Давай, мы тоже попробуем продать. И действительно, он приехал ко мне в Великобританию со своими картинами, и что мы сделали? Да, мы пошли в этот Сосбис, Кристис, придумали историю, то что вот это-то российский художник там какой-то затерянный ну понятно миллионов мы никаких не сделали но эту картину именно вот эту, больше 10 тысяч фунтов купили, то есть из ничего все равно получается какой-то результат просто это нужно сделать, попробовать гипотезы проверять нужно ежедневно вот так что ребята, если есть вопросы какие-то, если есть идеи какие-то для реализации обращайтесь WhatsApp, Telegram. Если сейчас стесняетесь что-то спросить, тоже пишите. А так Инженерный институт. Обитаю там. Пожалуйста, welcome. Спасибо. Спасибо вам большое, Егор. От науки мы двинемся. К образовательной части нашего мероприятия. И а, сейчас перед вами выступит, выступит Алина Садриева. Это автор проекта «Еду ипроуд» – онлайн-гид по поступлению в зарубежные университеты. Окончила она КФУ по специальности лингвист испанского и английского языка. Обучалась в Барселоне, Праге и Нью-Йорке. Работала в США и Англии. Она является глобальным шейпером, автором книги о татарской национальной кухне. Алина, пожалуйста, вам слово. Я филолог, с микрофонами не очень дружу. Всем привет! Меня правда зовут Алина Садрива. Я являюсь выпускником, но помимо того, я еще и учусь в магистратуре у нас здесь, в Казанском федеральном университете. По той же специальности – лингвистика испанского языка. Мне это очень нравится. Мне нравится испанский язык, мне, в принципе, нравится лингвистика. Все началось с того, что, оказавшись здесь в университете, я поступала, конкретно знаю, чем я хочу заниматься. И, в общем-то, попала в замечательную группу из восьми человек. У нас не так много было изучающих испанский тогда, и цены были намного дешевле, я вам скажу. Вот. И было очень здорово, потому что мы получали там чуть ли не там, персональное образование. Но прогуливать пары тоже было нереально. Вот. Поэтому, те, кто имеет такую возможность, не пользуйтесь этим. <laughs> вот Вредные советы давать не буду выпускников. А на четвертом курсе, когда я сама подавалась уже в магистратуру в американский университет, я обнаружила кучу проблем связанных с подачей документов. Вот у меня вопрос. Кто из вас хотел бы учиться за рубежом? Поднимите руки. Ох ты, вау! Окей. Okay. Кто из вас уже сделал в эту сторону шаг, разобрался, там нашел университет, подал на грант или хотя бы знает, что надо делать? Окей, okay, чуть-чуть. Окей. Okay. Те, кто не знает, первое, что нужно сделать, это загуглить информацию. Вот. Да, пользоваться Google, потому что все, все это доступно на самом деле очень. Второе, что вам нужно сделать, это четко понять, зачем вы туда едете, то есть какую специальность вы хотите изучить. И, открою вам тайну, вы можете поменять вашу специальность. То есть, если вы учились, например, на экономе, можете стать биохимиком и наоборот. Конечно, для поступления нужно не очень много всего, но сегодняшняя тема не об этом, поэтому все свои вопросы, связанные с обучением за рубежом, вы сможете задать мне после лекции, либо написав мне, либо позвонив, либо там в коридорчике, скажем так. На четвертом курсе, пока я поступала, так получилось, что я занималась активной деятельностью и работала во молодежной организации «Солят». Кто знает такую организацию? Супер. Привет. Соля. Да. И занимаясь этой деятельностью, я организовывала одно мероприятие, куда приехал основатель Лингва Leo. Знаете ли вы такое приложение? Супер. Так вот для него встречу, мы пошли обедать, и в разговоре я стала, так скажем, ругаться на порядок поступления в зарубежный университет, что ничего не понятно, что в университетах не рассказывают про это, не делают выступления, не делают какие-то большие ивенты, если делают, то мало. И поэтому он меня перебил, сказав, так, Алина, подождите, а сколько вам нужно денег? И я так понимаю, что это было предложение об инвестициях, я сказала миллион рублей, думая, что это много, но все подтвердят, что это немного для бизнеса, и в общем-то это практически ничего. И тогда на четвертом еще курсе, то есть это был первый семестр, конец первого семестра, я сказала, да, окей, и начала заниматься вопросом создания проекта по помощи поступлений поступлении в университета университет путем получения грантов и стипендий, что очень важно, потому что я считаю, что вы каждый из вас может получить бесплатное образование за рубежом, это очень доступно, вам только стоит захотеть, и каждый из вас имеет достаточно опыта для того, чтобы это сделать. Вот, например, мы с Султаном были участниками программы Russian Business Leaders, которая проходила в, Москве, в США, я только недавно вернулась, Султан был в прошлом году, насколько я знаю, и поэтому, ну вот, смотрите, нас четверо здесь из, из четырех Два человека уже съездили по одной и той же программе, 50-50. Поэтому у вас тоже очень много шансов. Расскажу забавную историю. Мой друг, который учился здесь, на китайском языке, тогда назывался Востоковедение, да? и они вдвоем с другом проходили мимо стенда, где было объявление, набираем студентов в Китай на ну, стажировку, точнее на семестровый обмен. То есть на семестр вы едете в Китай, изучает китайский. Круто. Они такие смотрят, всего два человека берут. «Окей, okay, давай подадимся». «А давай». Они, в общем, подались, и что вы думаете? Они прошли. И как вы думаете, почему? Потому что подались только они двое. Вот вся ситуация с поступлением в зарубежный университет ровно такая же. Вот почему вы не поступили? Просто потому, что вы никогда не пробовали подаваться туда. Это факт. Вот если бы вы попробовали, не поленились прочитать на английском языке сайт, а он на английском, а вам лень переводить даже браузером, я это точно знаю, очень часто такое происходит. Открываете стажировку, она на английском закрывается. Ну, как бы, конечно, вы на этом этапе сливаетесь. Получается, что э, я занялась этим вопросом на четвертом курсе, параллельно писала диплом, параллельно писала бизнес-план. Бизнес-план должен был быть базовый, на самом деле бизнес-план для того, чтобы начать бизнес, не нужен. И поэтому до того, как, э, если каждый кто-то из вас хочет там, свой стартап или бизнес, не надо думать о том, как бы сделать бизнес-план, надо думать о том, как бы решить какую-то большую проблему, которая бесит большое количество людей. Вот все те, кто подняли руки, это мои потенциальные клиенты. Соответственно, я решаю проблему очень большого количества студентов. А значит, потенциально успешный бизнес. Ну, я надеюсь, если справимся с остальными частями. Так вот, мне инвестиции приходили кусочками уже тогда, когда я заканчивала университет. И в день, когда я получала диплом, я пошла на встречу с партнером, подписывать бумаги, то есть в том же платье, выпускном. В общем-то, вот как-то так это происходило. И затем я открыла центр, назывался он тогда Lingualike. Кто-нибудь знает про Lingualike? Слышал кто-нибудь? Поднимите руку. Два-три человека. Супер. Это неплохо. Вот. Получается, что это был 2014 год. Мы открыли центр подготовки к поступлению. Но когда стали приходить студенты, мы поняли, что проблема не сколько с поступлением, сколько с английским. И вот тут вопрос возникает опять, как дела у вас с английским? Вы скажете, ну, в принципе, нормально, но вот задайте свой уровень внутри, то есть про себя, да? Вот теперь вычтите из этого уровня еще один, это ваш реальный уровень английского. И вам стоит прямо сегодня заняться этим вопросом, чтобы к моменту, когда вы увидите грант, у которого дедлайн через месяц, у вас не было паники, ой, блин, я не прохожу, потому что у меня английского нет. А вы уже были готовы и взяли и легко, например, международный экзамен. Получается, что тогда мы занялись вопросом, так как я филолог и вообще лингвист по образованию, занялись вопросом обучения английскому. И три года я копался в этой теме. За эти три года мы открыли 11, условно говоря, 10 филиалов в разных городах России, там Иркутск, Питер, Москва, Хабаровск, в общем, отсюда досюда, да, вот. И это был замечательный опыт, потрясающий. И я благодарна тому человеку, которого зовут Айнур абдул это инвестор, да, который был первым, и который поверил в эту идею, потому что увидел в ней проблему тысячи людей. Соответственно, мы сделали языковую школу и помощь в поступлении в зарубежные университеты оставили как отдельный второй проект. Спустя четыре года вот недавно буквально произошло это, да? Я продала бизнес языковой школы, как офлайн и занялась активно только онлайн частью этого проекта. И, в общем-то, за это время я вот путешествую по университетам мира, делаю обзоры университета, встречаюсь со студентами, приемными комиссиями, потому что мне очень хочется донести до вас простую истину, что каждый из вас этого достоин, это возможно, вам не нужны э, богатые семьи, э, мозги Эйнштейна для того, чтобы это сделать. Поэтому ваша задача только пробовать. Моя задача доказать, что это легко. И получается, вот этим я занимаюсь по сей день. За это время, помимо всего прочего, я не буду рассказывать о том, что я слила первую половину денег сразу, которые он там да, инвестировал, потому что там первое, что ты делаешь, ты снимаешь офис, который, оказывается, вообще тебе не нужен. Поэтому тут такой вопрос. Учишься на ошибках и платишь за них. На текущий момент я занимаюсь этим проектом, работаю и занимаюсь маркетингом тоже, помогаю компаниям упаковать их маркетинговые стратегии и работаю с американской компанией, которая попросила меня об этом. Помимо этого, я сделала такую штуку, которой очень горжусь и хочу рассказать вам. Это книга э, татарских рецептов, тут это будет э, султан, опять связан с султаном. нам надо поговорить. Вот. Это книга рецептов, татарских кулинарных рецептов, которые вы можете встретить в стандартных кафе, не считая чак-чака, конечно, потому что это очень сложное блюдо, никто его давно уже не готовит а только покупает в магазине, к сожалению. Эти рецепты обрамлены историями моей бабушки, которая рассказывала секреты того, как она их готовит. В один момент я обнаружила, что оказывается сложно поговорить с бабушками о чем-то. Я же не могу спросить, о чем ты с парнем разговаривала, сколько вы там встречали, что вы делали в молодости, потому что это довольно сложно и просто так на диалогах не вывести. Поэтому я стала спрашивать а, у нее рецепты. И выяснилось, что пока она рассказывает о рецептах, она рассказывает о жизни в принципе. Мне это очень понравилось. Я стала записывать это на диктофон, и два года мечтала издать эту книгу. И в этом году это случилось. И мы издали книгу на английском языке отдельно и на русском языке отдельно. Скоро будет на татарском языке. В общем-то, называется Хатиря. Называется Хатиря, переводится на русский язык как «Воспоминания». Так зовут мою бабушку, к слову. Вот так получилось, это совпадение приятное. И Идея в том, что возможность разговаривать с поколениями через какие-то такие штуки да, и создавать контент на татарском языке, который будет вам интересен. Потому что, насколько я знаю, книг э, татарских рецептов ну, очень мало. Скажу вторую вещь, почему это важно. Смотрите, э, те, кто... Э, я звучу немножко пациональски сейчас, наверное, но кто из вас э, татары, например? Поднимите руку. Окей. Okay. Просто спрошу, потому что мы в Татарстане. Почему я спрашиваю? Потому что это тоже будет, например, вашей особенностью при поступлении в зарубежный университет. Допустим, если вы говорите, что вы да, то есть вы относитесь к миноритарному народу или нации, то это ваше преимущество, и это тоже ваше преимущество, вот что я хочу сказать. Вот, например, ситуация в Нью-Йорке. Девушка из маленькой африканской деревушки, которая, у которой население, наверное, человек... 300, не больше. Ну то есть не деревушки в смысле, а регионы даже какого-то маленького, да. Она сделала соусы по традиционным рецептам этого народа, маленького народа из Африки. И она об этом говорит очень громко, об этом пишет Нью-Йорк Таймс и так далее, другие издания. То есть они умеют правильно говорить о своих особенностях и уникальностях, и я рекомендую вам тоже найти в себе такое, потому что это пригодится не только для поступления в зарубежный университет, но и для получения работы за рубежом, но и для того, чтобы в принципе свою идентичность правильно рассказать. И скажу еще один секрет, если вы умеете что-то делать, то никакие резюме и дипломы вам не нужны, потому что вот где бы я ни работала, я работала с разными компаниями в разных странах, мне никогда не просили ни резюме, ни диплом, поэтому никто не знает, что я филолог, вот. И ты только в работе можешь доказать, что ты умеешь, поэтому я вам рекомендую, найдите себя и свою уникальность, а так как в России очень много народов, больше 180 разных наций, наверняка вы один из самых уникальных людей в этом мире, и это правда так. И второе, будьте смелыми, достаточно смелыми для того, чтобы пройдя мимо объявления, просто подать заявку. Спасибо вам большое. Для чего же неудобно преподавателям у нас в университете, наверное, пользоваться этим микрофоном. Даже не знаю, как под него подстроиться. Эм, спасибо большое. Э, и следующим э, спикером станет э, Лернер э, Герман Янович, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Он родился в Казани и окончил КФУ по специальности юриспруденция. Работал помощником первого министра э, Давай, Сра сразу прибью, сам возьму, ладно. А мне рассказывать будет нечего. Хорошо, пожалуйста, вам слова. Еще раз, да, всем добрый вечер. Меня зовут Герман, фамилия моя Лернер. Такая достаточно необычная фамилия для правительства Республики Татарстан. Но, тем не менее, я здесь. Я не такой хороший спикер, как предыдущий. У меня нет столько всего, что можно рассказать. В университет я поступил еще в Казанский государственный университет имени Ульянова Ленина в 2008 году. И, значит, поступил на юридический факультет. Первые два года я учился, учился, учился, ну, вроде как нормально. Потом я пошел работать на общественных началах в прокуратуру городскую. К нынешнему прокурора республики, Илью Саидовичу Нафикову. И поработал, поработал, ну, нормально, годик-другой. Понял, что не совсем мое, и Илью Саевич посоветовал мне значит, сходить в один в аналитический центр, называется Центр экономических и социальных исследований при кабинете Министров республики Татарстан. Там э, с третьего курса, получается, я начал работать официально, это около-около окологосударственный, значит, правительственный аналитический центр. Работал обычным ведущим специалистом. У нас в университете было пять учебных дней, и один был библиотечный день. Но библиотечный день я ходил на работу, полноценно работал, и как-то вот, ну, завязалось... Общались с директором, там, с начальниками туда-сюда. В итоге на пятом курсе я, директор а, Кудрявцева Алексей Николаевна она вызвала меня. Это очень такой ум, аналитический ум нашего правительства Кудрявцева Алексей Николаевны. Она меня вызвала и говорит, ты юрист, я хочу, чтобы ты вел всю юридическую деятельность Центра нашего экономических самих исследований. У нас, потому что не было такого юридического отдела. И ввела новую ставку, новую ставку помощника директора. Я, конечно, сразу согласился, обрадовался, но я еще вроде как учусь на пятом курсе. А уже предлагают такую... Как оказалось мне действительно высокую должность, я начал работать полгода, э, поработал таким юристом этого центра. И после этого опять же э, Алексина Николаевна меня вызывает и говорит, тогда на тот момент, это был 2013 год, я уже э, получил диплом по специальности э, гражданский процессуальный. Арбитражный процесс защищался у Петюшина Марат Владимирович, я не знаю, юриста здесь нет. С юридического факультета есть кто-нибудь? Один человек. У кого учишься? Международный. Ну ладно, Петюшин тебя ждет, Марат Владимирович, на четвертом-пятом курсе вспомнишь. И Значит, диплом я уже получил, у Марта Владимировича защитился. И совсем, вот, ну, совсем я не по специальности работал. После этого Валерий Николаевна меня вызывает, 2013 год. Говорит, вот у нас есть Муратов Равиль Фатыхович, это на тот момент был первый заместитель, премьер-министра. Очень долгое время тот человек, который стоял у истоков создания нашей республики, вместе с Минтимером Шарепичем, Рустамном Гаречем. И, значит, говорит Герман, ну, у Райфаты сейчас образается должность помощника, я, я, я, бы, я бы тебя советовал туда. Ну, я закончил университет, только мне говорят, ты будешь работать в аппарате правительства Республики Татарстан, предлагает точнее работу. Естественно, опять же, как, как вообще такое может быть? Опять же, когда ну, очень многие люди подходят и.. Говорят, ну вот тебя там пропихнули, наверное, связи туда-сюда, да нет, вот, вот такое стечение обстоятельств просто. Действительно работал, показывал, что могу работать, аналитически мыслить и все, то есть тут больше ничего не надо. Единственное, вот здесь у нас присутствует коммерческий составляющий, да, я государственный как получился, пока. Не знаю, как дальше повернется опять же. И после этого я пришел работать к Чупаратова. У него Я с ним успел поработать два месяца ровно. До этого этот человек больше 20 лет занимал эту должность. И через два месяца он уходит в отставку. И переходит на должность помощника президента республики. Я думаю, ну, два месяца успел поработать, уже хорошо, такая... Закалку такую очень хорошую прошел Ураиль Фадыковича. Действительно, кто знает и работал с ним, это хорошая школа. На его место приходит Песошин Алексей Валерьевич, нынешний премьер-министр республики. И с ним уже наверное, три года вместе сообща. Работали, очень много проектов вели реализовали. И впоследствии Алексей Валерьевич переходит на должность премьер-министра республики. Я остаюсь работать с Нигматольным Рустам Камельевичем, который нынешний первый вице-премьер. Тоже большую школу с ним прошел. И после этого было принято решение значит Идти в Министерство промышленности и торговли, заместителем министра, новый круг обязанностей. У меня сейчас блок внешнеэкономический, это связи с международными структурами, межрегиональными, все делегации, которые приезжают в республику Татарстан, которые выезжают из республики во главе с Рустамом Аргадьевичем Все это мы ведем. И потребительский рынок. Тоже стараюсь. Вот четвертый месяц пошел. Когда я поступил на эту должность, буквально на следующий месяц начался чемпионат мира по футболу. И я сразу так в такой, скажем, в огонь, в огонь попал. За две недели встретил... Около 50 делегаций международных из аэропорта вообще не вылезал. И зато английский потянул. Это у меня к Альбине не обращалось. Вот после этого, видимо, придется обратиться. Потому что слушаю, ну действительно так, ведь история хорошая. Я сразу могу сказать, то есть как бы я не готовился к этому выступлению, у меня нет презентации там или еще что-то такое, я думал, что Живое общение, поэтому если есть какие-то вопросы о работе там, правительства, аппарата правительства, министерства промышленности торговли, буду рад ответить. Сейчас или там, после, кто стесняется, я готов открыть. И кто хочет прийти к нам на стажировку э, с последующим возможным трудоустройством после получения высшего образования, милости прошу. Работы есть, у нас делегаций куча постоянно, еще раз говорю, международных, межрегиональных, также командировки. Мы такой, знаете, как местный, местный МИД, что-то типа того. Поэтому буду рад вашим вопросам и. Снова-снова я благодарю э, за выступление. Э, спасибо большое. По поводу вопросов, друзья, не забывайте, что вы сможете задать все интересующие у вас вопросы после выступления всех спикеров. И, кстати говоря, наши уважаемые гости сегодня, спикеры, выберут э, самые интересные вопросы и наградят авторов самых интересных вопросов подарками от капусты. А мы двигаемся дальше. Сейчас перед вами выступит Султан Эдуардович Сапин. Он основатель и генеральный директор первой татарской халяль-сети быстрого питания «Тубитей». Окончил геологический факультет КФУ, получил образование геолога-нефтяника. Надеюсь, я не отобрал хлеб у вас и не рассказал то, что вы хотели сами рассказать. Все, пожалуйста. У меня хлеб точно не отберешь. Это точно. Прошу, пожалуйста. Всем привет! Ребят, что-то вы вообще затихли. Как мышки сидите, вас вообще не слышно. Вроде такая огромная аудитория прям... Тих, тих, тих. О, давайте звука! О, о, о. Супер! А вы мне поможете, да? Большое спасибо всем, что вы собрались. На самом деле, с таких встреч, наверное, начинаются мечты, цели и инсайты в жизни которая меняет потом наше решение, меняет наше поведение, меняет наш путь. Очень счастлив сидеть с этими замечательными людьми. Вообще интересная история была у Егора. Я сначала, когда мы с тобой поздоровались, мне послышался Эдуард, думал, о, как моего отца зовут. Вот, оказывается, Егор, извини. Вот, Альбина, я до этого... А, Альбина, я, видимо, я просто плохо расслышал. Альбина, я до этого знал. Блин. Извини, я до этого знал, уже мы с ней виделись. Кстати, лайк like, как-то Аяс связан с лайком, нет? Или это просто... Не хотела, хотела я об этом говорить. Да, это из любопытства, но скажу, вы знаете вот Аяза, да, Шепутинова, который мелькает на рекламе, везде а, Я с ним познакомилась давным-давно, когда еще не было ни хостелов, ни кофе, ничего-ничего, и, в общем-то, он был вторым партнером в проекте лингулайк, То есть это не было, что вот мы купили франшизу, у него нет. Он продавал нашу франшизу, в общем, он этим занимался, поэтому... Да, это верно. Ну вот еще какая-то да, какая информация полезная. С Герном мы тоже знакомы. Мы пересекаемся с ним на этих как раз-таки выставках, когда мы кормим, он уговаривает продать или купить друг другу помогаем таким образом. В общем, моя история очень простая. И кстати, я хотел одну вещь сказать: вот все эти три молодых человека, да, молодых людей, талантливых и трудолюбивых они говорили о своих результатах. Но так сколько столько затронули факт или, так скажем, причину их достижения, своих целей. Там, взять того же Германа, да? То есть молодой парень, да, вот, ну, чуть-чуть старше вас, наверное, мы с ним. Неженатый. Вот, чуть-чуть старше вас, наверное, да, а уже работает заместителем министра. Это круто. Мне кажется, даже можно отдельно вот похлопать, да, Германа? Красавчик. Вот. И, и дело же не в том, он же как бы четко, чер, ну черным по белому сказал, да, дело же не в том, что там у него там я не знаю дядя, тетя там или кто-то, а дело в том, что он просто трудолюбивый. Вот из всего его рассказа можно услышать одно, что он умный и трудолюбивый. Я думаю, ну здесь все, то есть, ну здесь дураков точно нет среди нас. То есть здесь все умные ребята. Осталось только трудолюбие, добавите все. И тут никаких суперволшебных таблеток же нет, мы все всегда ищем суперволшебные таблетки. Голова заболела, дайте, пожалуйста, таблеточку, сейчас глава пройдет. Там что-нибудь случилось, еще какую-нибудь таблеточку. На самом деле жизни не так, и эта таблетка, это основная таблетка, это труд. Вот. В двух словах расскажу свою историю. Хотел бы свою историю начать с цитаты. Это Хусни Карим, который сказал, «Дела, совершаемые для народа, полезны и тебе самому». Да, а, то есть на самом деле с этой, наверное, мысли. И началась идея Тюбетей. Кто в тюбетей был? Ого! Почти этот. А, про татар спросили, вот примерно такое число было круто. Вот, а, Здесь не, недалеко мы недавно совсем открыли а, ресторан на Кремлевской. Первый национальный ресторан быстрого питания. Кто не был? Да? Ну, да, недавно, но для меня недавно для меня недавно, для кого-то давно. Почти год, да, он существует. А на самом деле, мой путь начался с геологии. С геологии, с, э, из, ну, так скажем, с недропользования, с изучением горных пород. Есть геологи, нет здесь? Е -е -е -е -е -е. Вот. То есть я в душе тем же геологом и остался, да, и э, в дань геофаку мы там рядом открыли ресторан. Есть, чтобы не обидно было, и я преподавателей своих достаточно таки часто вижу. И деканат тоже свой часто вижу. Поэтому все нормально. Я не предал геофакт. <с> вот. а, началась моя история, на самом деле, еще с маленькой деревни. Перемотать. Вот это Хорошо, что Егор об этом сказал. На самом деле все всегда думают, что какие-то интересные истории появляются а, ну каких-то из громких каких-то историй. На самом деле нет. Я родился в селе Камышла. Это Самарская область. А, маленькая деревня. Где-то в самой деревне 5000 тысяч человек. А, в так скажем, в районе Камышлинском, где-то 11 тысяч человек, это небольшая татарская деревня, вот, там все у меня и началось. Я родился семимесячным ребенком недоношенным, вот, и на самом деле, то, что я таким родился, я, наверное, торопился жить, вот, но в то же время из-за того, что я таким родился, мне пришлось, мне пришлось выжить. То есть я не просто родился там, Пришел, там, радовался жизни, а я родился, и мне нужно было огромные усилия приложить, чтобы выжить. И, наверное, вот это вот мое, мое первое испытание в жизни, оно и положило мой характер. То есть я знаю, что мне ничего не, до, не достается легко, то есть я не прыгаю по верхушкам, я копаю. И вот когда-то с геологией начал копать, сейчас вот национальной кухне копаю, да? То есть реально ел за десятерых, и просто там доктора были в шоке думали, что я умру, и маме тоже говорили, что надежды у вас нет, а я как-то доказал обратное. Ну, спасибо Всевышнему, дальше поехали. Вот, а, и, а, история мне реально интересна была, я любил вообще геологию, изучал породы, ездил в разные страны, путешествовал, там картинки есть. Параллельно с геологией очень сильно увлекался танцами. Вот, и, с, может быть, кто-то вот из прошлых поколений помнит, меня называли Майклом Джексоном Джексон КФУ, там даже есть видео, вот, а, но мы, наверное, не успеем смотреть. Но ну, если вы наберете, Султан Сафин, там, Майкл Джексон, можно найти на ютубе. Это смешно. ну, вот, а, ну кому-то нравится. Вот. да. А, в общем, смотрите, я вообще не знал английский. Я так понимаю, То есть, тема английского актуальна вообще? Кому актуальна? Тема поступления за рубеж актуальна? Актуальна. Работа за рубежом актуальна? Актуально. окей. Я по всем четырем точкам да, попадаю. В общем, просто смотрите, я приехал из деревни, у меня английского не было в деревне. И ну, как бы то, что нам дает английский здесь в КФУ, я тоже кфу закончил, то есть мне то, что через что вы проходите, это как бы мое родное, я это знаю, то есть я не тот человек, который вы, наверное, у вас на какое-то ощущение, что здесь чуваки сидят какие-то там на сцене, а мы вот там сидим за партой, да нет, мы как бы одни и те же чуваки, просто пару лет разницы, вот, то есть дай бог вы тоже так же будете сидеть и рассказывать свою историю, вот, вот и всего всего-то, да? То есть, и на самом деле, со второго где-то курса я начал ходить к англичанинам на репетиторство. Это вот то, как я начал учить. На третьем курсе я пошел, короче, в этот в группу по TOEFL, потому что начал искать для себя следующий шаг, либо образование, либо работы за рубежом. И пока искал, мне удобнее будет стать. и пока искал, в общем... Сдал вот этот вот проходящий тест для того, чтобы понять, можно ли мне вообще учиться на TOEFL или нельзя. Ну, есть же сейчас, такая, типа приемная комиссия, что это получается. Я, короче, не добрал. И, а у меня другого варианта не было. То есть, либо, я добира, либо меня берут на этот курс, я учусь, как сдать TOEFL. Просто это на самом деле такой же ЕГЭ. Это не там, ну да, оно, наверное, лучше показывает знания, нежели ЕГЭ. Вот. Но все равно, тоже такой некий тест. Я, в общем, не прошел, мне сказали «нет-нет-нет», и также пришлось, как и 7 семимесячным ребенком, доказывать, что я достоин как бы жизни. Да, и в итоге учительницу уговорил, чтобы она меня взяла, и получилось у меня сдать этот TOEFL. То есть я просто тоже копал. У меня знаний английского не было. И благодаря этому на четвертом курсе геофака мне посчастливилось выиграть стажировку в Китае. Я даже за своего друга выиграл. По телефону надо было собеседование пройти на английском. Вот. И мы там 10 человек отправились в Пекин. Это было такое первое интересное путешествие. Здесь вот фотография с Пекина с правой стороны. Вот. Мы там работали три месяца в Пекине. Это вообще было что-то. Это был такой первый международный прорыв для меня. Я открыл для себя там, мир вот в Азии. Да? И тогда надо мной друзья смелись. Типа, ты что, решил высокоглазным стать? То есть студенты так, ну, друзья, ну, друзья товарищи, я говорил, нет, я решил взглянуть на мир там, со стороны москвоглазого, что-то там этого общества, что-то такое, короче, я бы сказал. Вот. А после Китая я вернулся, поехал а, на север. А, геология это не только всякие интересные путешествия, но и скважины, а, каски, нефть, вот эта вонь сероводородная, а, грязь, мат, мужики. Вот, то есть я вообще, наверное, не в не похож. Вот, Но да, такой опыт тоже был. Вот мы, это компания Шлюмберже, это международная компания. Многие тоже мечтают туда попасть. Я там тоже успел практику пройти. И в общем после четвертого года, следующий слайд, после четвертого года обучение мне подвернулась новая удача. Ну, да, меня пригласили сразу в два места за рубеж это образование, магистратура, и это работа вот в этой компании Шлемберже после практики. Я на самом деле очень долго думал, а сначала долго очень поступал. Вот то, что Алина говорила, она вообще совершенно права вот на 200 процентов, просто нужно начать копать. Вот вам, если хочется за рубеж, откройте Google, ищите ну, обучение за рубежом. Все просто. Существует куча сайтов. Поисковик вам все найдет. Куча сайтов, где есть, это называется на английском Financial Aid или Scholarship, где вы можете найти вот ну, ту или иную ну ту, ту или иную программу. Допустим, я, Гефа, да, мне ближе, Petroleum Engineering, да, программа называется. Я ищу там Scholarship for Petroleum Engineering Degree, например, да, или там Scholarship for MS in Petroleum Engineering. MS, Master, master uh, Science, да. Вот. Я точно так же нашел свою программу в Саудовской Аравии. Мне очень интересна была эта страна, поэтому и работу, и учебу я искал именно там. Я нашел эту программу, я нашел то, что там есть королевская стипендия от короля Саудовской Аравии, тогда это был Кинг Абдулла, и университет у меня называется Кинг Абдула University of Science and Technology, второй, который я закончил, нашел эту стипендию, изучил, что надо сделать для того, чтобы подать заявку, и просто ну, каждому этому документу готовился, ну, как будто вот это все, то есть это вот ну, все в моей жизни. Прям делал вот все от себя зависящее. вот как Егор сказал, продавал себя. Вы поймите то, что я здесь немножко с Алиной не, соглашу... не соглашусь, то, что резюме там или диплом это не важно. К сожалению, пока в нашей стране это важно, может быть, не, к сожалению, диплом вообще, как бы если в российскую компанию хотите устроиться, не знаю, как в правительстве, то. Ну, как бы этот, а, спрашивать будут диплом. А какой у вас там диплом, покажите оценки, принесите копии там и так далее. В зарубежных не, диплом не будут спрашивать, но чтобы поступить в университет зарубежный, у вас будет спрашивать академик transcript. И academic transcript должен быть по GPA, как я это все помню. Я думаю, со, шпишмак, со шпишмаком я же вообще забыл все это. Вот, я еще как то вспомню. То есть там GPA должен быть там от 3 или 6 до 4, если я не ошибаюсь. Вот, то есть это важно. Да, но ну, они проверяют средний балл по зачетке и по диплом. Ну, Мы так проверяли. И вот, в общем, в итоге, CV надо было, motivational letters, да. если кто-то уже вот на этой стадии, когда начинает заполнять заявки, это вот обычный эссе, CV, просто там обычные документы ваши, там паспортные данные, это, это, это. Вот. И английский, очень важно. И нужно себя настолько, ну, продать так, вот они, кроме этих бумажек, о вас ничего не знают. Мы всегда думаем, то, что как бы, ну, мы представляем себя, как мы представляем себя. А надо представлять себя так, как человек представляет себя. То есть вот там, который вот видит тебя вот только через эту бумажку. Все ли я о себе там рассказал? Все ли я рассказал ему интересное для него, не для меня? Мы часто совершаем ошибку, мы... Вот как бы мы хотим кому-то что-то донести. Это вот мы встречаемся с этим каждый день. Это не только касается поступления куда-то, да, а, ну, учиться куда-то или работать куда-то, это касается даже просто взаимоотношений с родным человеком. Мамы, папа, неважно, жена, там, муж и так далее, или просто студенческий друг. Мы пытаемся вчера, всегда человеку доказать или донести то, что мы считаем важным. А надо научиться думать, а что он считает важным, а что ему нужно. Тогда вы поймете вот этот ключ. Также вы, когда поступаете в университет или идете на собеседование к работодателю, вы задаете себе вопрос, а что ему от меня может быть полезного, как я ему могу помочь. Мы всегда думаем, как, как ты мне можешь помочь. Вот всегда вот люди такие вот существа. Дай мне, дай мне, там. мне нужно... Дайте мне работу, дайте мне учебу, дайте мне scholarship, там, дайте мне это, дайте мне то. А вы подумайте, а как вы можете быть полезны этому университету, что вы можете особенного привнести, в чем ваша фишка, в чем ваша сила. Вот если вы это сумеете раскрыть в своих там, письмах, в своем резюме, и не словами, а делами, если вы это покажете. То есть, если вы, например, говорите: я там обычно на английском пишу там oriented to details, да, там, или там, ну, еще какие-то вещи. Но если вы напишите oriented to details, а у вас CV, извините меня, бардак в CV, вот вы открываете CV человек, и там, ну, каша малаша я подумаю, какой нафиг ты oriented details, блин? Ну, это реально. Если ты oriented details был, то у тебя CV не так выглядел. Оно было бы красивое, четкое, отструктурированное, понимаете? И поэтому не словами, потому что обычно, когда вы идете там или в интернете ищете, научите меня оформлять CV. Ну, у вас там научные. Вот это вот куча воды, куча текста, а надо ну, по факту своими результатами это показывать. Это такой мой вам совет да, по поводу продаж. В общем, я выбрал не карьеру, я выбрал учебу тогда, магистратуру. Здесь опять-таки каждый сам себе выбирает. Например, мой партнер, по Руслан Гельмудинов, он тогда выбрал работу. Нас позвали в одно и то же место работать. Ну, кстати, сначала не в одно и то же место позвали, в разные. Мы уговорили, чтобы нас в одно взяли. И я потом соскочил, ну, я соскочил в университет. Руслан в Кобаре работал в Саудовской Аравии. Вот, представляете, да, два одногруппника. Один в одном городе Саудовской Аравии, другой в другом городе Саудовской Аравии. Мы с ним виделись, там общались. Он этот на платформах был морских, а я да, учился в университете. Ну, вот так А сейчас вот вместе в ТБТ. Вот так бывает. Вот, в общем, я выбрал университет. Это было был период очень много путешествий, я тоже работал предыдущий в университете. Это, знаете как? Если здесь естественные науки, кто? Поднимите руки. Естественные науки. Но тоже, ну, тоже, половина, да? Если вы хотите реально заниматься наукой, реально, вам это интересно, я вам советую всем поступить в кауст. Реально. Это райский уголок на земле, на берегу Красного моря, с state of the art, то есть это такая фраза, state of the art, это, ну, типа, там, Переведи, пожалуйста. Да, я все испортил. State of the Art, как переводится? Да. Нет, ну в пространство, допустим, там, State of the Art, или там, лаборатории. Шедевр искусства, да, можно так сказать. Вот, Да, то есть там, короче, архитектура этого университета, она настолько там, хай тек настолько современна, там, столько денег. Ну, вложены в этот университет. Там даже библиотека, это там что-то архитектурное, там, какая-то награда мировая, что вот такое здание. Представляете? Это обычная библиотека. Ну, то есть по функционалу это обычная библиотека. Это там настолько круто. А, я вам просто сейчас одну вещь скажу, и вы все захотите. Сказать? Всем интересно стало сразу. <laughs> да? А, там стипендия мастера дегри. На тот момент, когда я учился, было 1700 долларов. При этом, я продолжаю, один прости, при этом а, проживание бесплатное, я жил в двухэтажном апартменте, один мастер-студент, проживание бесплатное, автобус бесплатный в город, и там сколько, То, каждую неделю там по несколько автобусов. И я тратил реально эти деньги только на еду, все. Ну на одежду, время от времени, и ну, на путешествия, все, то есть это реально, и я учился, мне повезло, я учился у Нобелевских лауреатов, вы представляете это какая моща вообще просто, ты, ну, ты просто подходишь к этому человеку, тебя уже трясет, от того, ну, Сколько вот знаний, кладезь с тобой рядом, стоит, и ты понимаешь, что ты можешь у него ну, этот как бы перенять, взять что-то от него. Это просто вообще ну, нереально. Конечно, мне было тяжело, я вам реально скажу, почему. Потому что я стойфал, ну, тойфал, прям сдал там вот тютельку в тютельку, чтобы пройти. Реально. Вот, я не знал, два года назад вообще английский не знал. И тютельку в тютельку сдал. Я прошел такой радостный, прошел в университет. На первую пару прохожу, там, что-то там, парк какая-то была, там, термодинамика. Сел так и думал, О, вообще весело будет все. Я 90% ничего не понял вообще, что там говорили. Вообще ничего не понял. И мне пришлось просто там, я всех там замучил, друзей своих, там русские тоже были, и мне пришлось просто у ребят своих, ну, знакомых учиться тому параллельно, на ну, чему меня учили на лекциях. Ну вот так, дальше. После университета мне тоже очень сильно повезло, и, ну, слава богу. Я попал в национальную нефтегазовую компанию «Сауди Арамк». Это крупнейшая нефтегазовая компания в мире по своим запасам нефти и по добыче нефти. Там, соответственно, зарплата сразу еще увеличилась раз в 7-6 Моя И это была реально голубая мечта моя еще где-то со второго, с третьего курса. Они, там, об этом мечтали вообще все, с кем я общался. И мне тоже эта мечта, ну, мне тоже захотелось этой, этой мечты, да, и я туда попал. На самом деле туда попасть очень сложно, туда попадают мужчины со стажем от 30 лет и женщины, вот. и со стажем работы в международных корпорациях, Там таких как British Petroleum или ExxonMobil. Но так как я учился в этом университете, и эта компания была спонсором этого университета, иногда приезжала в этот университет, я вот, ну, общаюсь э, и интересуюсь э, работе этой компании и так далее, я вот туда смог попасть. И одну только вещь вот скажу про мое попадание в эту компанию, потом расскажу немножко про работу и, наверное, буду этот, завершать время, наверное. Да сколько у меня сейчас времени? Минутки 4. Супер. А, говорите ну ладно, три, два, один. Я потому что могу долго разговаривать. А, в общем, одна вещь. Интервью было видео-интервью. И меня интервьюировали пять человек. У меня не, никогда в жизни такого интервью не было. Это были там где-то два из них, это ну, такие арабы, дядьки с бородой, с усами и в этих тобах. это топ называется, такая белая штука и красная, да, красный платок. Была одна женщина, один был такой лысый араб, такой с закосом на американца и один был афроамериканец, то есть такой афроамериканец, тоже лысый, такой, который думаешь, блин, если он даст, то вообще, короче, мало не покажется, ну и здорово. И было страшно, пять человек, огромный экран такой, то есть меня посадили в комнату одного, я один сижу в комнате, большой такой экран, и они там вот за экраном, там у себя в компании сидят. И я вот сидел в университете в Каусте, кстати, первое интервью я провалил, про это тоже могу рассказать, когда вы вопрос зададите, я вам расскажу. То есть это не всегда победа, и надо быть к этому готовым. Я расскажу про первую, потому что я правильный вывод тогда сделал, и поэтому второй раз прошел. И, в общем, получилось так, что э, они меня интервьюировали на должность петролиум-инженера, а я по образованию геолог-нефтяник. Геология и инжиниринг — это две совершенно разные планеты. Инжиниринг — это прикладная математика, а геология — это описание и... Там, описание пород и описание там, осадка накопления ну, зависит от того, какое ты направление да, изучаешь и в каком-то направлении копаешь. Но это, в общем, больше такая описательная наука, где ты понимаешь логику, как бы, ну, образования земли, да, ее слоев. И они начали мне сдавать. Ну, то есть я по факту был не готов на эту должность. Никак. То есть я не знал гидродинамику, я знал ее чуть-чуть. Вот в университете я чуть-чуть ее изучил, я не знал инструментов, на которых они работают. Я. А, ну реально там, то есть, если так посмотреть, в общем, сухо вообще всю воду убрать, так скажем, да, то по сути я не подхожу. Но я себя презентовал так, вот свою жизнь, историю вот эту. Вот я, я почему еще раз к Егору возвращаюсь, это вообще он правильно, супер правильно сказал. Продажи это не отдел продаж. Продажи мы каждый день себя продаем. Вот друг другу вы себя продаете, когда вы вот встречаетесь, говорите привет там, что то говорите, как дела там, то есть, все, вы уже себя продаете, вот. И я, так интересно получилось, я вот свою историю так преподнёс, я сейчас как бы не вспомню, да, там, там каждый элемент. Но каждый вот свой период жизни, каждую важную жирную точку своей жизни, которую я для себя считал важной, где что-то произошло во мне, где-то что-то изменилось, я им подал с той стороны, которая им была бы интересна, в которой они бы увидели для себя пользу, какую-то выгоду. И когда я вот по всем этим точкам прошел, я знал, что мне нельзя останавливаться. Если я остановлюсь, они задают мне вопрос, я завалюсь. Я знал это прекрасно. И я просто начал вот эту историю, и так ее вел, что они не могли просто меня даже прервать. Потому что если бы они меня прервали, они вот как будто сказку слушали на ночь. Понимаете? Я вел эту историю, и в конце, когда к концу подходила эта история, я сказал, а вы знаете, говорю, ну там предпоследние у меня где-то точки были, что я мусульманин, я всю жизнь мечтал попасть в Мекку, и вы можете дать, ну, как бы я вот теперь здесь оказался, я вижу как бы продолжение своей жизни, логическое здесь. И последняя точка была, а вы знаете, Саудия Рамка, день рождения, в тот же день, когда я родился. И они просто типа, а, короче, этот парень должен на нас работать. Все, и они не смогли мне отказать. Все пятеро там, ну кто-то может быть против, кто-то за, но в итоге они мне взяли. Такая история была. Почему общем, это было два года нереально, то есть супер, вообще крутых, когда ты работаешь бок о бок там с америкосами, которые там 30 лет в нефтянке, которые там просто... Um, ну, бывает же в американских фильмах показывают там, Техас, там, какие-то крутые мужики. Вот такие же крутые мужики, только в нефтянке. И ты с ними работаешь бок о бок, они меня столько всему научили. Но потом в один прекрасный момент, кстати, вот этот человек, который меня собеседовал, и потом он был моим тим-лидером, то есть он мой, мой руководил. Джибриль Алюва, это ну, наши татарский тюбетейки. А вот здесь, на фотографии слева, в левом верхнем углу, это бывший президент компании Сауди Арамко и нынешний министр нефти и газа Саудовской Аравии. Я с ним на петербургском форуме, кстати, встречался, и мы с ним уже про тюбетей разговаривали. Это было интересно тоже. Вот, это лаборатория, это вот офис. Каждый день я навел все время, две минуты. Круто. Давайте дальше. Вот, в общем, но мне чего-то не хватало. Я понимал, что у меня классная зарплата, я живу в Саудовской Аравии, у меня нет никаких хлопот. В России у нас, ребят очень много хлопот. Я вам сразу скажу, вы уедете за границу, вы поймете, что за границей, Ну, конечно, зависит от страны. В Саудовской Аравии вообще нет хлопот, это мыльный пузырь, где у тебя забирают все, что вот все проблемы, которые у вас могут быть, все их забирают. там жилье, транспорт, какие-то там счета, не счета, все это забирают. Работай, спи, ешь, там, тренируйся, ну, то есть, что хочешь делать, там, семья, вот и все, остальное мы сами за тебя сделаем такая страна. там, Наверное, в Европе где-то там посложнее чуть-чуть, наверное, в Америке еще чуть-чуть посложнее, потому что там, там вот эти всякие там таксы, там это, то, все платить. И студент, у студентов не такие большие гонорары, наверное, как в Саудовской Аравии. Ну, то есть там сложнее, А в России очень много хлопот. И я когда там был, я понимал, что у меня нет этих хлопот, нет того, сего, и все хорошо, прекрасно, но я понимал, что мне не хватает своей родины. Я понимал, что мне не хватает татарских бабушкиных шпичмак, о которых Алина говорила. Потому что мне на них воспитали. У меня, ну, кровь, у меня в крови течет, течет, как панда говорит же, этот, э, этот бульон да, пельменный. У меня вот течет в крови. Я понимал, что мне этого не хватает. Как бы что делать? Сижу вот с этими идеями и, короче, сижу, моделирую месторождение. Думаю, что-то я не то делаю. И в итоге накопил я денег 6 миллионов. Развернулся. Захлопнул дверь и вернулся в Россию на полный ноль, и начал с полного нуля свой бизнес, Тюбетей. И в двух словах, наверное, про Тюбетей, и на этом все. Ага, ага, что-то там это скосилось. Ну, ладно, про Тюбетей что рассказывать? Это реально первая национальная сеть быстрого питания. Мы, что мы сделали? Мы взяли наши любимые бабушкины рецепты, неважно, это выпечка, это или суп, или еще чего-то, а и решили их подать по-новому. Мы решили их упаковывать не в пакетик целлофановый и в пластиковый стаканчик, а мы сказали: "А давайте упакуем это как Мак, давайте сделаем классную упаковку, красивую, которая не стыдно, а которая даже захочется показать с гордостью, которую ты покажешь". Нанесли это стихотворение там гобблы такая, вот. Плюс мы не просто как бы взяли вот там, например, Бахатлевский щипчмак, да, и его переупаковали, а мы поняли, что на рынке нет вот этого домашнего вкуса. То есть никто не, реально не может... Я сам просто замучился, когда студентом был. Я понял, что надо эту проблему решить. То есть никто не может пойти, купить какой-то еще и почувствовать себя, о, вот Аби, вот Аби вспомнил. Хорошо, рахат, да? Вот этого не было. И мы хотели вот этот рахат воссоздать. Да, и мы его вот воссоздали. Сейчас у нас около 10 объектов по Татарстану и по России. А у нас здесь в Казани там несколько павильонов своих и ресторан. А мы представляем, мы являемся официальным... Представителем, представителем национальной кухни а, Татарстана. Вообще, то есть мы вот везде с Германом пересекаемся, мы ездим по всем странам, презентуем Татарстан. Вот если еще немножко слайдов про этот промотаем, ну, еще можно. Мы открылись в 2015 году, да, много всего было. Мы с Сабантой провели в Париже, это тоже было интересно, у нас полуприкаты свои есть. Дальше. Вот из свежего L1 наконец-то вы, научился выговаривать Эшпушмак и он очень стал большим фанатом Губади, и вот, ждем его в гости. Вот. Если он будет приезжать, мы вам расскажем. Вот, но, в принципе, так, наверное. Это лайфхаки про бизнес. Не надо вам полминуты, 30 секунд. Не надо, не надо. Но если бизнес захотите сделать, можете мне отдельно написать, я посоветую. А, ключевые, наверное, вот без воды теперь а, слова, которые я хочу сказать. Первое, это «Верь». Все. Верь. Это вам цитаты на задравку. Вторая – это мечтай. Действуй. И вот это самое важное. Последнее. Дисциплинируй себя. Потому что если вы делаете первое, второе, третье, и потом где-то у вас закончилась батарейка, а так часто бывает у нас у всех. И к четвертому не возвращайтесь, то где-то мы останавливаемся. Поэтому дисциплинируйте себя. Все, спасибо. Да, ставьте у себя микрофон. Спасибо большое. Ох уж эти разрушенные сердечки. Кого-то из бюджетников сзади, когда они услышали стипендию с зарубежного вуза, не переживайте. Ну а сейчас мы переходим, пожалуй, к самой весомой части нашего мероприятия. Вы можете задать абсолютно любому спикеру свой, любой вопрос, который вас больше всего интересует. Пожалуйста, поднимайте руки, задавайте вопрос, мы дадим вам микрофон. Всем здравствуйте, я не знаю вашу, вашего отчества, Султан. Хотел бы задать вопрос. Смотрите, человек, в своей натуре, он о, лентяй. И э, ну, как вы справляетесь с этой ленью, с этой вредной привычкой? Расскажите про свой тайм-менеджмент. Про лень? Да, вот про свой тайм-менеджмент и про лень. Да. Угу. Постараюсь быстро, потому что, я думаю, коллегам тоже вопросы будут. А... На самом деле, я, например, считаю, что у меня лени нет. Первое, что вы можете сделать, это начать считать, что его у вас нет. Я, например, говорю, если я что-то не делаю, я говорю, что я устал. И это реально обычно бывает так. Если... Вот это вот лень, как бы какое-то придуманное понятие, которое для всех является такой золотой отмазкой. Ну, типа, я поленился просто, или, ну, было лень. Но это вообще не оправдание. Если на работе кто-нибудь скажет сейчас в офисе, я поленился, я точно это, сзади. Потому что, ну, это, ну, не знаю, это, знаете, как... Первое, уберите, уберите вообще из головы это понятие, что вы можете вообще лениться. Вы, скорее всего, не можете. Это реакция вашего организма. он, он Либо ему задачи не нравятся, либо вы неправильно ему диктуете эти задачи, потому что вы состоите же из элементов. Мы же здесь все как бы студенты ну, высшего учебного заведения. Вы все понимаете, что мы стоим из элементов. Они взаимосвязаны. При определенном поступлении там, других химических элементов в эти элементы у нас происходит определенное настроение, там, определенное количество энергии, сил там, и так далее. То есть понятие лень. У вас есть орган, который называется лень, который вырабатывает лень у вас. Есть такое? А он нет. Есть желчный пузырь, который желчь вырабатывает. Но, по-моему, лень никто не вырабатывает. Вот, и поэтому первое ⁇ убрать это понятие, второе ⁇ поставить свою цель. Четко, ясно, видно, неважно, телефон это у вас, там заставка, либо компьютер, там, либо у вас есть ежедневник какой-то. И написать дорожную карту или план некий достижения этой цели. Если вы не знаете, найдите человека, который ее уже достиг. Я на 99% уверен, что по-любому найдется человек, который хотя бы приближенно что-то к вашей цели достиг. Изучите его путь. Что он сделал? Перепишите это в свой алгоритм, и начните действовать. И потом вернетесь к четвертому пункту, э -э, дисциплинировать это. То есть поставьте себе какую-то контрольную точку, например, там, каждое воскресенье я сажусь и перечитываю там свою цель, перечитываю то, что у меня нет лени, и смотрю алгоритм, где я застрял, то есть что мне помешало. И давайте себе вот этот самоотчет. Все, мне ну, нет такого просто понятия, я не знаю даже, ну, как вам быть. Понятие надо это убрать, наверное, и проблема решится. Там. еще прикольно можно обманывать свой мозг ты можешь начинать с заправки постели по утрам и бывает еще так вот один два три 4 5 и начинаешь делать просто если ты функцию такую делаешь для мозга вот если 5 все там пошел как с детства там считалочка или еще что-нибудь просто легче начинается делать кто-нибудь еще вот пожалуйста вот сюда вот микрофон мне кажется надо будет передать добрый вечер очень приятно представлю зовут меня анастасия у меня не вопрос а хотелось бы выразить комплимент для начала хотелось бы начать с егора вы знаете мне довелось, в общем-то, проходить отборочный этап на проект «Политзавод». И так получилось. Я тогда еще не знала, кем вы являетесь. И мы, в общем-то, интервью с вами проходили вместе. И я послушала, что вообще вы хотели донести тогда, на тот момент. Но я поняла, увидела глаза людей, что абсолютно они не понимают то, к чему вы ведете. И просто Считаю, что, честно говоря, этот проект много потерял. А просто я так подумала, что, наверное, люди решили, что вы, наверное, не совсем их уровня, скажем так. Вы немного выше. И просто они не могли понять, что с вами делать дальше. Вот. Поэтому такой небольшой вам комплимент на то, чтобы вы делали то, что вы делаете, и продолжали делать это дальше. Хотелось сказать спасибо Алине, за то, что она помогает студентам. В принципе, спасибо. Спасибо. Вот. А еще хотела выразить огромную, в общем, огромный комплимент Султану, а, так как от вас реально чувствуется очень такая мотивирующая, большая энергия и реально а, ощущается, что вы любите то, что вы делаете. И на самом деле а, слушала многих людей, а, которые реально любят свое дело. И на самом деле, наверное, секрет в том, чтобы то, что вы делаете, то, чтобы у вас успешно получалось, нужно это дело любить в первую очередь. И тогда реально это дает энергию очень большую и не может быть лени на то дело, которое вы любите. И, наверное, в этом э, ключ к тому, чтобы лени просто быть не может. Да, и также, Герман, ну, видно, что вы такой трудолюбивый человек. Да, и усидчивый, в первую очередь, усидчивость тоже очень много дает. Поэтому большое спасибо вам большое, что вы уделили свое время нам. Спасибо.